Как дальше, с вами Шерамиды, и это у нас РПГ-карта, ну или же даже, можно сказать, целый продуманный сюжет. Ну, ну, короче, давайте начнем сюжет, потому что я ничего не понимаю. Так, ты живешь у нас долго, с плывой до фермы спроси, почему они не, не поставляют продовольствие. Так, ну, короче, я понял, мне сейчас надо будет купить, покупать лодку. Вот, да. Поэтому я сейчас бегу к ней и ее куплю и потом буду плыть куда-то. Тут ничего нет жалко. Так, э, какую мне лодочку выбрать? Я люблю желтый, поэтому будет березовая. Так, опа, опа, какая-то не такая березовая. Посмотрим что в сундуку. И тут у нас кольцо скорости. Это приятненько. Так, очищаем чат, фермер. Нет, не то, я не топчу тебе, кажется. Оба, это можно будет потом или продать, или покушать. Пойду-ка. и что нужно? М -м -м. Почему тут нет? Ладно. А, почему не доставляет Наша ферма засыхает, помоги. Нам засеет поля, принеси и... Тогда я не понял. Стоп, в смысле завершено? Эм... Ну, знаете, по сюжету мы сейчас должны вернуться, поэтому я сейчас вернусь и скажу, что я, ну, как бы, все готово. Теперь они должны доставлять нам еду. Вот. Поэтому я сейчас приплыву. плыву. Так, мы пришли. Так, на сегодняшний сюжет. Он сказал, что привезет завтра. Справляюсь. Глава 1. Поиск. Новое задание. Сюжет 5. шли 5. А пятое задание? Ну, во-первых, я выполнил задание. А во-вторых, я нашел вот такой вот кристалл. Он на этом острове. И знаете что? Вот он где был и если по идее я куда-то его наденут то он, а он все дает то же самое, поэтому я его могу найти сюда и на меня нападает, поэтому, поэтому битва, ай, а... а... не, обалевший. К, как... прежде что тебе нужно, рыбалка один, садись порыбачу. Э, мне надо словить рыбу, да? Рыбак, рыбалка 8 рыб, Сырая риска. Ну, сейчас я буду сидеть и рыбачить. Я. Да. Так. Э, привет. Да. Что, не, ну, рыбачить я уже не хочу. Не надоело. Так. Ладно. Давай на всякий случай сохранюсь А то вдруг что-то произойдет здесь. Это все-таки какое-то другое даже государство. Поэтому я пошел смотреть на все и все бочки ну короче начал вот так вот прошелся смотрю разное посмотрел вроде то же самое смотрю и по и увидел вот это класс и все у меня появился меч ну конечно миллионер никто не знал что так можно а я вот узнал короче я тут подумал можно будет купить и ну глава порта какой такой Ой, не купить я а просто взять я забыл в тюрьму свою зажалко. Не мог быть я ее принести. Кипка погнали сразу вторую, Бикая сам домеров, они в лесу. Не мог пораньше сказать, что там есть Ну, короче, выполнил я задание. Осталось сказать ему. Так, завершено. Ну, короче, да. Он мне, походу, дал монеты. Я не видел. Так, короче, я убил э, сколько там призраков, да. И теперь я смогу. Что я смогу? Я смогу выполнить задание охотника. Убить пару призраков. Совершенно. Эээ. Ух ты. Хладиуса попасть. Ты мне не нужен. Эй, э, э, вы чё, Вы чё, я, я, Это же. Да блин! Да, я немного не рассчитал. Оказывается, бить нельзя, но это не важно. Я нашел зажигалку, которая надо где-то у какого-то задания. Вот она. За, за этого не так. Потом. Это столовая. Ух ты, тут кушать не дадут. Понял. Что-то я тут тебя не видел. Ты не заключенный? Я просто проходил. Иди отсюда, не мешай работать. Конечно же. Я тебе не буду мешать. Только вот. что тут у нас в сундуках? Так, ну, я приплыл там, где а, начал, поэтому... Так, давайте сохранимся, потому что если я каким-то образом здесь умру, немного неприятно будет. Что ты тут у нас? А, ладненько, обмен. Вот тут поинтереснее. Можно будет вот так вот сделать, и потом еще и вот так вот. Я. А дальше тут ничего не, не сделаешь. Конечно же не сделаешь, когда ты слепой и не видишь, что у тебя несколько стаков пшеницы. А тут у нас разговор с NPC. Короче, так... Пока что мы на этом закончим, потому что, ну, как бы, надо... Ну, потому что я не думаю, что вам будет интересно смотреть часовые версии. Вот, ну, у меня монтаж занимает столько времени, что где-то пропадает 20 минут. Поэтому всем пока-пока, с вами был Еши. Всем пока-пока, с вами был Еши. Всем пока-пока, Вот, подписывайтесь на канал, можете скачать игру, переходите в дискорд, сервер. И на этом всё. Можете выбрать какой-то ролик.